Здорово, землянин, поздравляю в Раките. Меня зовут Сергей Рад и сегодня поговорим об основах трейдинга, о том, чем он отличается от майнинга, как один из инструментов входа на рынок криптовалют. Основное отличие в том, что майнинг, по сути, это возможность диверсификации активов, это инструмент, так скажем, для более спокойных инвесторов, которые предпочитают добывать, которые предпочитают созидать и не покупать криптовалюту за тот бешеный ценник, который сейчас сложился на рынке. Но это более долгосрочный вид актива. Что касается трейдинга, это инструмент для агрессивных игроков, кто хочет пощекотать себе яйца. И для тех, кто любит острые ощущения, здесь на этом инструменте можно... Умудриться сделать даже X10 в день, да, то есть поднять свои активы в 10 раз, ну, а потом настолько же и опуститься, то есть, ну, потерять все. То есть к этому инструменту нужно относиться очень аккуратно. Сейчас рассмотрим основные нюансы, на которые стоит обратить. Еще одно отличие трейдинга в том, что трейдинг можно начать, ну, с минимальных вложений. То есть можно начать торговать с минимального количества доллара, перевести его в биток, и дальше торговать, и потом уже масштабировать те стратегии, которые ты отработал. Но опять же, те стратегии, которые работают сегодня, они могут не работать завтра, поэтому это все зависит от того, что курс волатилен, что очень много, очень много изменений происходит на этом рынке. Именно волатильность и режим работы биржи, то есть биржа работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это влияет на то, что ты можешь сегодня сделать, увеличить свои активы в 10 раз, а потом отойти, извиняюсь за выражение поссать и э, заодно и просрать все. Когда ты ложишься спать, тоже может быть очень много интересного произойти, потому что ночью начинается самая движуха. И если ты в этом деле новичок и не поставил стоп-лосс, на некоторых биржах называется стоп-лимит, это ордера на продажу по определенной цене, то ты можешь, в принципе, достаточно много потерять. Поэтому в этом будь внимателен. Следующий момент, который нужно понимать при трейдинге, нужно научиться оценивать рыночные сигналы. Криптовалюта интересна тем, что государство эту сферу не регулирует, и здесь курс зависит чисто от спроса и предложения. Исходя от, из того, какие сигналы появляются на рынке, например, чикагская биржа, биржа заявила о том, что будет продавать фьючерсы на биткоин, цена биткоина резко подскочила буквально за сутки. Нужно научиться эти сигналы отслеживать, анализировать, нужно научиться читать на английском Twitter, где публикуются основные новости из криптовалютного рынка, ну и в общем держать руку на пульсе всегда. Следующий момент касается регистрации на бирже. Дело в том, что перед регистрацией нужно завести отдельный email адрес, желательно на Gmail, или, да, Google Mail, Поставить двухфакторную идентификацию, либо поставить Google идентификатор, чтобы эта почта не была нигде засвечена. Объясню потом почему. Дальше, придумать нужно обязательно сложный пароль, не надо придумывать там Саша1980 или что-то еще. Верификация на бирже может занимать до одного месяца, то есть идентификация твоей личности. Есть биржи, где это происходит очень быстро, поэтому просто нужно правильно подобрать грамотную биржу. Есть биржи, где идет пампинг, то есть определенные валюты, новые альткоины, которые выпускаются, они определенное количество времени пампятся, то есть выставляются заявки на покупку, и искусственно поднимается спрос на эти валюты. Потом, соответственно, этот курс обрушается. Поэтому механизмы работы и стратегии работы, на биржах с пампингом и без пампинга они разные, и тебе нужно в этом научиться разбираться. Дальше, не исключено, что ты будешь попадать на фишинговые сайты, потому что бирж очень много и когда ты будешь эти биржи искать, очень высока вероятность, что ты попадешь на какой-нибудь сайт, ведешь там свои данные и в итоге можешь остаться без бабла. Биржи еще характеризуются тем, что завтра биржа может не работать. Ну и очень часто встречаются там так называемые, ну, мягко говоря, нечестные биржи. С каким еще мошенничеством в этой сфере ты можешь столкнуться? Когда ты, например, начал торговать на бирже и сделал аккаунт на существующую почту, которая где-то уже была засвечена, тебе на почту будут поступать какие-нибудь всякие разные сообщения. Но, ну, Например, тебе будет предоставлен номер кошелька приватный ключ доступа к этому кошельку и тебе будет просьба там, отправить деньги по этим, по этим реквизитам. Соответственно, ты думаешь, что человек ошибся, дал тебе доступ к кошельку, там находятся биткоины и тут э, срабатывает такой механизм, как жадность фраера сгубила. Ты открываешь эти реквизиты, а там находится в экзешном файле вирус, который, соответственно, проникает в твой кошелек и оттуда вытаскивает твои битки. Ну, либо получает доступ к тому Аккаунту на бирже, который ты завел. Дальше. Есть еще различные биткоин сервисы. И когда ты начинаешь в этом разбираться, ты начинаешь там искать в интернете: вот здесь есть что-то интересное, здесь есть что-то интересное. Биткоин сервисы, где для авторизации нужно ввести данные, указать там свой номер кошелька и так далее. Но я думаю, что ты понимаешь, что в этом случае может произойти. Дальше. Такого становится все меньше, но иногда такое случается, когда мошенники заказывают контекстную рекламу и в Google или Яндекс у тебя на первой строчке вылазит ну, какой-нибудь сайт, очень похожий на твой кошелек. Если ты сделал кошелек блокчейн Blockchain.info, заходи, если ты заходишь с компьютера, заходи именно вбивай в адресную строку адрес этого сайта, не вбивай в поисковик, потому что если ты вобьешь в поисковик, вот он первый выскочил, ты, соответственно, туда зашел и... Ввел свои данные и все, денежки улетели. Дальше что еще? Ну, кошельки, вообще штука такая, что сервисы кошельков, они могут пропадать, исчезать, как это было, например, в 2011 году, был такой кошелек, который называется MyBitcoin, он был очень удобный, и в один прекрасный момент его не стало, да? и тех денег, которые там были у людей, их не стало. Также есть различные хедж-фонды, которые говорят о том, что вот давай, приходи, размещай биткоины у нас на депозитах, и мы будем тебе платить 2% в день, то есть с твоего битка еще 2% в день в битках. Поэтому это пирамидосы, будь аккуратен. Короче, в любом случае, все перепроверяй, рынок, начинает быть перенасыщен, учитывая хайповые темы, начинает быть перенасыщен мошенниками, поэтому ты можешь встретить там, где... Не ожидаешь. Ну, если видео было полезно, я рассчитываю, что у тебя будет большой палец вверх поставлен под этим видео. Ну, а если я прогнал какую-то чушь, давай, ставь мне дизлайк, не стесняйся. И в комментариях напиши, с какими способами разводов при трейдинге, либо вообще на криптовалютном рынке ты сталкивался. Ну и, коль что находишься в ракете, давай, пристегивайся и полетели. Пока.